Итак, у нас есть запросы о том, что же делать с глазами, для того, чтобы функция глаз ну, нас, э, не нас не беспокоила, чтобы наши глазки, несмотря на то, что у нас сложные условия жизни и работы, чтобы эти глазки как-то нас все-таки не беспокоили, и мы не находились в ситуации, когда эта функция угасает. Природа мигрени часто связана с глазами. Пребреб, проблема головных болей связано с глазами положение шейного отдела тоже будет связано с глазами и о том, как у нас работают фронтальные газы, фронтальные и гайморовые пазухи, тоже будет связано с глазами. И как работает внутреннее ухо, это тоже будет связано с глазами, потому что глаз это мозг, вынесенный на периферию, и этот мозг он находится в прямом контакте через глаза с вот этим внешним нашим миром. У нас есть разные методики улучшение или коррекции зрения, или работа с глазом, как с органом. Это методика Бейца, она наиболее такая популярная. У нас есть методики скоростного чтения, быстрого чтения, когда нас, мы тренируем рассредоточение и видение текстов и всего некими синтагмами и блоками, но часто мы эти техники даже не можем использовать, потому что у нас есть некие анатомические ограничения. И вот нужно понимать, что одно дело, когда мы тренируем глаза как без сами, без внешнего привода. Это когда мы смотрим на восход солнца, это когда мы делаем круговые движения глазами или пишем восьмерки, это когда мы... Тренируем крайние амплитуды сведения глаз к носу, сведения глаз под лоб, попытки максимально вывести глазные яблоки в крайнее левое или правое положение. Это все техники, они описаны. И я хочу теперь объяснить, что когда мы делаем глазами упражнения сами, это мы не имеем из того, что можем, из того, как у нас это получается. Понятно, что мы можем что-то натренировать, но эта натренированность, она будет всегда неким иметь некие ограничения. Я хочу показать, как вообще можно быстро, эффективно, воздействовать на глазное яблоко, на мышцы глаза. Мышцы глаза, которые поворачивают глаз вправо, влево, поднимают, опускают. И еще одна очень важная функция, это когда есть мышцы, которые выпучивают глаза, выдвигают как фары. Вот. Поэтому... А еще у нас есть понятие внутриглазное давление. А еще у нас есть понятие, там, когда забиваются слезные каналы а еще у нас когда у нас сохнет роговица и здесь мы уже упражнениями которыми мы вращаем и крутим глазами вот какие-то делаем самостоятельно упражнения мы здесь ничего сделать не можем потому что мы у нас нет возможности механического воздействия от внешнего привода на глазное яблоко вот есть такие мячики или шарики у которые имеют разную плотность их в ряду ну вот давайте мы их поверну, я их обратной стороной. Их вот столько. Вот они. Это каждый цвет, это определенная жесткость этого шарика. И нужно дальше понимать, что глазное яблоко, оно мячик. И этот мячик. И если вы начнете манипулировать один об другой этими двумя мячиками, то реакция опоры, реакция воздействия, она будет переходить с мячика на глазное яблоко. И... Тогда вы можете делать этот, эти массажные, манипуляционные какие-то движения. С какого мячика начать, с какой жесткости начать, это определяет себе каждый сам. Должна быть некая, с одной стороны, комфорт, с другой стороны, это не должно быть болезненно, а с другой стороны, это человек сам, когда начинает делать, он начинает понимать, это можно жестче, но нет, нужно помягче и так далее. Вот берем такой мячик, и вот видите, он даже... По размеру напоминает глаз и по размеру приближен к глазу. Теперь ну, возьмем другой мячик еще, для того, чтобы показывать. Вот. Вот смотрите, мы взяли два мячика. Если мы начинаем один в другой, этот, допустим, у нас глаз, а этот у нас вот наш шарик, мы начинаем вдавливать, и они начинают деформировать один другой, и вот есть некая точка сопряжения, когда этот эффект будет достигаться. Но всегда мячик у вас будет изначально, если вот здесь есть какой-то, допустим, центр, этот центр должен попадать вам строго в зрачок, а потом вы его будете вот так обкатывать. То есть вот я здесь на мячиках есть какие-то метки, ну вот, вот я беру прямо, совмещаю метку к метке, и теперь у меня будет первое движение. Это прямо в глаз, в глазницу, в глазное яблоко. Дальше я могу делать вот это движение, вот это, вот это, вот это вот движение, обкатывающее круговое. Моя цель воздействует на внутреннее пространство глазного яблока, на поверхность, на те семь слоев, которые в глазе есть. Тканевых семь слоев ⁇ это оболочки, оболочки, понять, структуры. А там внутри находятся сосуды, а там внутри находятся... Зрительный, зрительный нерв, а там на самом глазу находятся в склере есть микрососуды, которые тоже обеспечат его кровоснабжение. И вот вы даже, если зрительный нерв у нас подходит с этой стороны, при таком воздействии, вы, ваш импульс будет передаваться и на зрительное вот это пятно, и на этот зрительный нерв. И вот эта механическая стимуляция, она дальше по нерву будет доходить до того зрительного, зрительных полей в мозге и тоже давать свой ответ. Самое главное в этом во всем, что я показываю, что это внешнее воздействие, внешний привод. Не вы сами крутите глазки, а вы через мячик это делаете. И вы можете сравнить два глазных собственных яблока, правое и левое. И вот вы смотрите, если у вас, вот вы берете глаза, допустим, и вот надавливаете с центра, потом вот, как вот идете по часам, вы начали на 12, а час, два, три и так далее, опять до 12. И вот вы смотрите, где у вас более напряженное, где более болезненное, где более пустое и свободное. И вот так вы этот глаз свой проходите. Потом вы можете даже взять... Каждый глазик нарисовать на бумажке и нарисовать. Здесь плотность повышенная, допустим, 3 плюса, 2 плюса. Здесь пониженная, 1 плюс И вот составив такую карту, вы должны понять, что ваша цель в первую очередь воздействует на те участки глаза, где есть рыхлость, где есть слабость, где есть болезненность. И вот вы всегда проходите по кругу, и постепенно у вас этот... Ну, 2-3 дня вы поделаете, и вы уже будете, даже еще не начиная ничего делать, у вас будет ожидание. У вас будет ожидание, что в этом месте мне болезненно, а в этом у меня ощущение пустоты. И когда у вас это все будет заполняться, эта картинка, вы будете понимать, что там, где пустота, там надо делать больше. Где уплотнение, потому что там слабое звено, слабое мышечное напряжение, слабое мышечное обеспечение. А где... Более плотная, значит эта мышца стянута, контрактуирована. Значит вам надо накачать ее антагонист, слабую. И вы всегда ищете, где более мягкая, где более слабая. И именно там сосредотачиваете все свои воздействия. А там, где стянута, там будет освобождаться. Потому что всегда есть реципрокность, когда а, есть вот эти вот понятия антагонистов. В антагонистах есть сильное, слабое, либо баланс. Если баланс, значит все Хорошо. Когда вы глазик надавливаете внутрь, у вас как бы все мышцы, они ну, таким раструбом концентрируются, вы на все вместе воздействуете. Когда вы начинаете менять углы и вот этой сферы, тогда вы будете понимать, куда у вас что пошло. Но сама эластика мячика уже не позволит вам совершить какой-то грубости, она демпфирует. И она сглаживает шероховатости, неуклюжесть ваших рук. Мячик уже свое дело сделает. Взрослый это, подросток это. На самом деле, при нашей жизни, при наших нагрузках школьных, компьютерных и всех прочих, это упражнение вас спасет и продлит вам зрение на достаточно долгие годы. И вот эти вот негативные эффекты, что глаз сохнет, что в него надо какие-то капли увлажняющие закапывать, что у вас где-то... Есть вот эта усталостная боль в глазах. Чаще всего она бывает вот в неких верхних участках, потому что, когда вы смотрите в книгу или на компьютер, вы не вниз чаще всего смотрите, а вверх, под лоб задираете глаза. Вот. И когда у вас вот положение глаза не центральное, как в перископе, а еще у многих есть вот этот вот разворот, поворот головы. И тогда глаза начинают смотреть под некими углом. Один вроде ближе, один дальше. И вот они сканируют так пространство. Но это все издержки современного, вот этого образа жизни, когда надо читать, смотреть телевизор, смотреть компьютерный экран и так далее. И вот когда вы начинаете весь этот глаз обходить, и это глазное яблоко массировать, вы... Начинаете, допустим, делайте эти упражнения утром при пробуждении, еще не пошли умываться, а уже отработали глазки, и вы будете пони... ощущать, что вы проснулись, что у вас вот нет этих, этой тяжести, этой какой-то отечности, то есть, если особенно утром глазки затекают, значит, эти упражнения вам помогут вот эту отечность, застойность убрать. Ну, и если вы отходите ко сну, и перед этим у вас вы работали или еще что-то делали, неважно, сколько времени, легли вы в 11, легли вы в 10, легли вы в 2 часа ночи, вы все равно должны найти в себе силы и мотивации, чтобы хотя бы 150, 150, 200 раз на каждый глаз сделать эти массажные движения. Это настолько войдет в ваш образ жизни, что это будет как чистить зубы, это как будет умываться.